Есть следующее эмоциональное состояние, называется антагонизм. Антагонизм. На румынском то же самое антагонизм. Если мы посмотрим словарь, что написано в словаре, по слон антагонизм. Там написано так. Непримиримое противоречие. Либо отрицание. Мой экскур-то вриздив аккорд у них. Как то выглядит? Я вам дам несколько примеров. Смотри, какие там классные обои. Ага, слышу, видал и получше. Угу. Доброе утро. Да ничего в доброго. <свят> <свят> Смотри, какая классная погода. Да ничего хорошего. <свят> я получше видал. Смотри, какое солнце на улице. Ой, такая жара. Я уже не могу. <свят> Давайте согласимся, что мы тоже тут бываем. А, да, да. Да? Человек постоянно отрицает. Кстати, такие клиенты бывают. Бывают такие? Ты говоришь, не хотят. И не говорят, почему ты не Ты ему, ты ему да. говоришь, смотри, какая классная цена. Да нифига в ней классного. Смотри, какая классная квартира. Это мне нравится, это не нравится, это не нравится, не нравится. И вообще все не нравится. Да. Секретная информация. Хотите узнать одну секретную информацию? Как продавать такими клиентами? Этим клиентам нужно предлагать обратное. То есть, например, я хочу, чтобы он со мной сегодня заключил контракт. Как я действую в случае, если я знаю точно, что человек вот в таком состоянии? Я знаю точно, что он в таком состоянии. Я говорю, ну что, мы сегодня не будем заключать контракт? Как нет? То есть он противоречит всегда, понимаете? У меня был один студент, ну он как бы не один, у меня куча их, но один из студентов, руководитель в состоянии антагонизма, он учится, учится, и я вижу, помните, я вам говорю, что я вижу какие-то все препятствия в обучении. Я вижу, что он что-то не понял. там. Я говорю, и он его зовут, я говорю, и он, надо посмотреть в словаре, что значит там слово-то там. Он говорит, ты ч ж я дурак, я все понимание надо мне тут словари, тут это самое. Я говорю, ну ладно. Он продолжает изучать, я снова вижу это. Ну, что он что-то пропустил, не понял то Не понимает, я вижу. Но я уже понял, в чем фишка. Я говорю, зачем тебе открывать словарь? Нафига тебе это надо? фига тебе смотреть на этот слово, что ты его не знаешь? Он остановился. Ты что, хочешь, чтобы я был тупым? Дай сюда, я посмотрю. Ну вот так, вот так они реагируют. Вот эти люди так реагируют, понимаете? Им очень интересно продавать. у них есть одна кнопка, противоречие. Хочешь наоборот, ну хотя наоборот, понимаешь? Но вам нужно четко его видеть. Если вы четко не уверены, что вам в антагонизме это не предлагать. Это вообще даже везде применять, не... Да, Просто... в работе, в школе, где хотите. Да. Так это жизнь, я вам даю так жизнь. я о чем говорю? Да, да, Супер да. Вообще. Понятно тут? Угу. Есть вопросы по поводу антагонизма? Угу. Покажу фотографию. Вы понимаете, что вас поднимают, что это ну, да? А -а.